дорогие товарищи! Меня зовут Ольга Михайловна Кузнецова. С 28 августа 2018 года я назначена на должность министра финансов Советского Союза. И хочу огласить постановление номер один от Министерства финансов. Постановление о возобновлении деятельности Министерства финансов СССР на основании его исполнения Конституции Советского Союза от 1977 года, Конституции союзных республик от 1978 года, Всесоюзного референдума граждан СССР от 17 марта 1991 года, указа от 2 февраля 2018 года Верховного совета СССР номер 1 о возобновлении деятельности Верховной власти, органов управления народного хозяйства и восстановлении в правах Союза Советских Социалистических Республик, постановление Верховного совета СССР от 13 марта 2018 года No. 27 о государственных банках СССР и национализации коммерческих частных банков на территории СССР, частных фондов, основанных на активах СССР, постановление Верховного Совета СССР от 16 марта 2018 года, номер 48, о национализации власти политической, экономической, финансовой, судебной, исполнительной, законодательной, и восстановление в правах граждан СССР и государства СССР. Указа Верховного Совета СССР от 30 марта 2018 года номер 3 о национализации Сберегательного банка и привлечении к ответственности экспроприаторов Сбербанка СССР. Декларации прав государства и народа Союза Советских Социалистических Республик всем народам мира государством, главам государств, министерством, мировым и национальным банкам, международным общественным организациям, международным антитеррористическим организациям от 14 июля 2018 года. Постановление Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР от 2 августа 2018 года. Номер один. О мерах по обеспечению консолидации граждан СССР для восстановления государственного уклада жизни на территории Советского Союза, в том числе политической и экономической власти народа и возврата народу социалистической народной собственности, имущества и природных ресурсов Союза Советских Социалистических Республик при установлении конституционного порядка в соответствии с Конституцией СССР 1977 года». Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 2018 года номер 6 именем Союза Советских Социалистических Республик на территории Союза Советских Социалистических Республик устанавливается власть советского народа. Постановление Совмина СССР от 16 февраля 1971 года, номер 105, об утверждении положения о Министерстве финансов СССР. Постановление председателя Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 2018 года, номер 87 К, о назначении Кузнецовой Ольги Михайловны на должность министра финансов СССР. Постановляю. Восстановить и возобновить деятельность Министерства финансов СССР на всей территории Советского Союза в срок 3 месяца с даты подписания настоящего постановления. Определить численность работников Минфина СССР согласно структуры и штатного расписания, согласно законодательства СССР. Восстановить и возобновить деятельность финансовой системы Советского Союза в том числе банков Государственного банка СССР, Сбербанка, ВТБ банка СССР, Промстройбанка и так далее на всей территории СССР. Вернуть введение Минфина СССР путем национализации не только пассивы и активы всех банков СССР, но и казначейства иных образований, псевдогосударств, на территории союзных республик СССР, псевдогосударственных образований, частных западных компаний, именующих себя Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация или Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония. Их активы – и пассивы, а также все типографии и госзнаки, в том числе по печатанию ценных бумаг, денежной массы государственных бланков, удостоверений, паспортов и прочее. Пункт 5. Создать в Минфине СССР рабочий орган, первичную государственно-народную чрезвычайную комиссию по выявлению, инвентаризации, аудиту, возвращению экспроприированных активов и пассивов, в том числе золотого запаса СССР, валютных резервов и прочих ценностей, находящихся на балансе Минфина СССР, где бы они ни находились и кем бы ни управлялись и под чьей бы юрисдикцией не состояли, в том числе за рубежом. Пункт 6. Выполнить совместно с министерствами СССР и союзных республик Взыскание с экспроприаторов, имеется в виду хищение, рейдерские захваты, кражи, различные отчуждения и так далее Государственной собственности СССР, амортизацию государственной собственности Советского Союза, неосновательное обогащение экспроприаторов, управляющих и бенефициаров активами и пассивами народного достояния СССР, личной собственности граждан СССР украденные экспроприаторами вклады в банки СССР задолженности должности псевогосударственных образований на территории союзных республик СССР, именующих себя Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Эстония, по выплате государственных пенсий гражданам СССР за период с 1985 года по настоящее время. Провести аудит и ревизию, произвести возврат всех активов и пассивов СССР, находящихся за рубежом, в том числе ФРС, МВФ США, стран-должников перед Советским Союзом, ООН, банков, компаний, организаций, принадлежащих Советскому Союзу за рубежом и так далее, всего имущества и собственности СССР. Инициировать привлечение к уголовной или гражданской ответственности лиц, причастных к разграблению народного достояния СССР в части активов, пассивов, фондов и прочее, стоящих на балансе Минфина СССР, банков НССР, а также фондах, стоящих на балансах бывших руководителей эшелонов власти СССР и союзных республик Советского Союза и присвоивших указанные активы за период с 1985 года по настоящее время на основании законодательства СССР. Девятый пункт. На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 2018 года, номер 6, общественные организации всех направлений, все партии, народные национальные, освободительные движения, фронты, профсоюзы, самостейно организованные органы исполнительной власти, казны, комитеты, инициативные группы, самопровозглашенные правительства, отличные в деятельности от положений Конституции СССР и имеющие наименование и содержание в наименованиях слова «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР» и прочее, в том числе извлекающие незаконные доходы под брендом «СССР», Частные лица и компании, в том числе зарегистрированные в РФ, в ООН, обязаны пройти государственную регистрацию в Верховном Совете Союза Советских Социалистических Республик. Деятельность указанных образований без государственной регистрации запрещена». Указанным образованием запрещается открытие государственных органов СССР и союзных республик, в том числе открытие финансовых учреждений под брендами банков СССР и иных, и обслуживание клиентов этими банками, создание и деятельность фискальных органов и ведомств Минфина СССР, таких как налоговой, таможни, госстраха, ингостраха, казначейств и так далее, эмиссии денежных средств, купля-продажа золотовалютных активов, деятельность по обменным операциям, как на территории СССР, так и за рубежом. Пункт 10. Неподчинение исполнению данного постановления Минфина СССР гражданами СССР указанными в пункте 9 влечет привлечение их к уголовной и иной ответственности в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик. Пункт 11. Принять на баланс все активы и пассивы, фонды, платежные средства и иные ценности, принадлежащие Сберегательному банку СССР, а также все активы и пассивы, фонды, платежные средства, иные ценности иных коммерческих банков, находящихся на территории СССР и подлежащих национализации в пользу государства и народа Союза Советских Социалистических Республик. Пункт 12. Принять на баланс активы, пассивы, в том числе золотой запас и валютные ресурсы СССР, а также Фонды Госбанка СССР, Промстройбанка СССР, Агропромбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, Сберегательного банка СССР, их сеть вычислительных центров на территории Союзных республик СССР, учреждение Внешэкономбанка, Внешторгбанка СССР, псевдогосударств, в том числе РФ, с их активами и пассивами, а также Республиканские управления инкассации, с подведомственной им сети учреждений и организаций, филиалы ГВЦ Госбанка СССР, вошедшие в активы и пассивы фонды и прочее коммерческих частных банков на территории СССР и в компаний и фирм РФ, объявленных постановлениями и указами Верховного Совета СССР собственностью Союза Советских Социалистических Республик, а также заграничные банки СССР, владение СССР долей банков СЭФ и так далее Пункт 13. Принять на балансы обслуживания, ранее принадлежащие псевдогосударственным образованиям частных западных компаний, именующих себя Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония, все активы и пассивы, здания сооружения, жилые дома, лечебно-оздоровительные, медицинские организации и другие учреждения с их недвижимым и движимым имуществом, денежные средства в рублях и иностранной валюте, помещенные в банках, страховых, акционерных обществах, совместных или иных учреждениях и организациях, в чьем бы управлении они и кому бы они не принадлежали, в части принадлежащих к управлению Минфином Союзосоветских Социалистических Республик. Пункт 14. Восстановить хождение и обращение денежных знаков, установленных реформой СССР 1961 года на всей территории СССР, а также установить Золотое содержание рубля в размере 0,98 и так далее грамм чистого золота. Пункт 15. Курс рубля устанавливается на первое число следующего за текущим месяцем, рассчитываемым по цене 0,987412 грамм. Это не целое число, поэтому я округлю его и э, назову так 0,98 грамм чистого золота из текущей мировой цены тройской унции золота в национальных валютах стран. Пункт 16. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. Пункт 17. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Министерство финансов, Союза Советских Социалистических Республик. Пункт 18. С момента официального публикования данного постановления любым официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится изменяемым только полномочным, легитимным, законным правомерным органом легитимного законного правомерного Союза Советских Социалистических Республик. Пункт 19. С момента официального публикования данного постановления любым официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое персональное или коллективное лицо национального или государственного или международного уровня, не являющееся полномочным, легитимным законным правомерным органом легитимного законного правомерного Союза Советских Социалистических Республик, посигнувшая на отмену данного постановления или даже изменение его в любой части, является преступником, продолжающим войну против Союза Советских Социалистических Республик и врагом СССР со всеми вытекающими последствиями. Министр финансов. СССР, Ольга Михайловна, Кузнецова, Москва, постановление номер МФ СССР-501, дропь 3008 2018, подписано 30 августа 2018 года. Благодарю вас за внимание.